Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы вновь возвращаемся в Рим 1 Total War. У нас на очереди новое историческое сражение. Это будет битва при Киноскефалах, которая произошла в июне, в июне 197 года до нашей эры. Описание у нас следующее. Когда Карфаген потерпел поражение при Заме и Вторая Пуническая война была выиграна, Рим обратил свое внимание на иные задачи в Греции. Бывшие союзницы Карфагена Филипп Македонский раздражал Римлян, самим, самим фактором своего затянувшегося существования. Интересно, Римляне никогда не забывали и не прощали тех, кто выступал против них, хотя бы и без безрезультатно. Немногих усилий стоило титу Квинкцию Фламинию убедить Сенат в назревшей необходимости свести счеты с Филиппом. В двухсотом году до нашей эры римская армия высадилась в Фессалии. После нескольких пробных маневров оба войска разместились по разные стороны от гряды скал и пригорков, прозванных за характерную форму собачьими головами, и приготовились к битве. Последовавшее сражение происходило с переменным успехом, но в конце концов римляне не взяли верх. Влияние Филиппа в Греции было подорвано. В результате серии небольших походов, Фламиния, греческие города к 196 году до н.э. по большей части освободились от македонского правления. Фламиния, который благоразумно не стал захватывать их и насаждать римские порядки, чествовали как освободителя, но на деле ни один из греческих городов с тех пор не имел достаточно силы, чтобы противостоять римскому влиянию. Ну и, как известно, Спустя, в общем-то, недолгие десятилетия Греция была полностью завоев... завоевана Римом. Что можно сказать насчет битвы при Киноскефалах? В общем-то, это первое сражение между римской и македонской армией. Э, такое масштабное, первое э, сражение римских легионов и македонской фаланги. Римский консул Тит Квинци -Фламин, Фламинин нанес сокрушительное поражение македонскому царю Филиппу V. Битва показала превосходство шахматной тактики легионов над линейной шеренгой фаланги. Контроль над Грецией перешел от Македонии к Риму. Военачальники были следующими у Римской Республики это Тит Квингци Фламенин, у Македонии Филипп V Македонский. Силы сторон были следующими. 33 400 человек у Римской Республики, 25 500 у Македонии. Потери. 700 человек у Римской Республики, у Македонии 8000 убитыми, 5000 убитыми по другим показателям, да, по другим сведениям. И 2000 убитыми по другим еще тоже показаниям. Разные историки, в общем-то, охарактеризовали по-разному потери. Да, в общем-то, данная битва просто показала, что в Средиземноморье, по сути, уже не осталось достойного противника для Рима. Потому что что Карфаген, что Македония, что вообще Греция, что эллинистический мир не могли противопоставить ничего против римского, римской дисциплины, римского легиона, римского войска. Ну, в общем-то, так вот, давайте начнем это сражение, очень интересно понаблюдать за ним. За кого мы будем играть, кстати, наверняка за Македонян, я почти в этом уверен. Нет, кстати, мы играем, как ни странно, за Рим, причем мы играем за Рим с цепионов, похоже на, да, на этот герб или, как сказать, флаг, ну, в общем, на эту картинку. А против нас играет, соответственно, Македоняне. Ну, у македонцев, я смотрю, армия, да, это будет в основном фаланга, при этом довольно много застрельщиков. У, него, у них получается раз, два, три, четыре. Четыре отряда пельтастов. Да. Ну, тут иллерийский наемник. Но это, по сути, те же самые застрельщики-пельтасты. Только разве что тут они называются иллирийские наемники. Там, возможно, чуть меньше у них атака, да? Или наоборот. А, они, кстати, у них атака, наоборот, даже еще лучше. Вот это да. Так, а у нас какая... Какой состав у нас в основном... Как обычно, мои любимые гастаты: есть один отряд принципов, есть слоны, кстати. Есть еще два отряда пикинеров ну, то есть гоплитов. И два отряда застрельщиков это велиты или риски-наемники. Ну, еще есть немножко конницы. Далее нам. Военачальника, если брать, то там довольно много конниц. Просто я очень боюсь посылать военачальника, как вы знаете, в атаку, потому что он умирает довольно быстро. Uh, ну, в общем-то, такой вот состав. Я думаю, что победить здесь будет очень несложно, так как, по сути, нормальной рукопашной пехоты, кроме как одних пикенеров, у врага не имеется. А у меня имеются очень даже маневренные гоплиты, очень извините, гаплиты, гастаты и принципы. Плюс есть даже триари. Это чтобы предотвратить атаку его конницы. Состав очень импонирует мне, очень даже приятно им будет повоевать. Ну, давайте посмотрим. Писалия. Северная Греция. Перед нами армия Тита Фламиния, вставшая лагерем у киноскефальских холмов. Раннее утро, и Фламиний высылает вперед разведчиков осмотреть окрестности. Прошло уже два дня с тех пор, как македоняне были впервые замечены неподалеку от Фер. Там Фламиний одолел Филиппа перестрелки конницы. Фламиний подозревает, что враг где-то близко. Как же прав он Чертвые идиоты. Филипп уже выстроил свои фаланги на вершине холма. Предстояла нелегкая битва. Фалангу копьеносцев трудно разбить лобовым штурмом, особенно если приходится подниматься вверх по склону. Однако на левом фланге еще не все воины Филиппа заняли свои позиции. Если нанести удар туда, еще можно успеть перехватить инициативу. Я думаю, мы так и поступим. За дело. И да будет с нами сила орла. Сила рима, черт тебя, подери. Орла какого-то. Так, ну что. Посмотрим. Войска, которые находятся на холме, они довольно малочисленны. Их можно разбить довольно быстро. Но тут момент такой очень интересный. Во-первых, у меня у военачальника уменьшилась численность отряда. Стал теперь 49 вместо 60, которые были изначально. Плюс я потерял два отряда значит, с самого начала. Это Велитов я потерял и Конницу. То есть теперь у меня численность стала ну, гораздо меньше. У меня застрельщиков теперь всего один отряд. И, конечно, очень сложно атаковать противника в таком маленьком составе, что ли, войска, Как бы, да, правильно выразиться? Как мы будем поступать? Конечно же, я постараюсь зажать этих фалангитов. На самом деле, почему-то я вот тяжело уничтожать этих фалангитов. Я не знаю почему, но боты их уничтожать очень легко, а вот мне они даются ну гораздо сложнее. Давайте-ка в атаку пока что на конницу идите. Начинаем взбираться на этот холм. Плюс задействуем здесь слонов, конечно же, они тут будут играть, наверное, решительную роль. Так, да-да-да, подождите. Война главное их зарубать. Ну или кто это? Обычная кавалерия. Она нам будет мешать, надо ее уничтожить. Так, великолепно просто. Я думал, они поставят просто свои фаланги. Они решили развернуться спиной. Ой, жесть какая-то. Слушайте, у меня еще и там битва что ли идет? А, не-не, пока они нападают только. Пока они только нападают. Быстрее! Зажимайте их, короче, со всех сторон. Все, нахрен их всех. Уничтожили, короче. Очень быстро, потому что слоны здесь прямо вообще зарешали, сзади зашли, со спины. Так, погоню продолжайте, короче, войска мы все перегруппировываем. Военачальник пускай продолжает погоню. Так, я хотел посмотреть, что тут происходит. А тут у нас обстреливают, кстати, да. Наемники как раз таки его обстреливают меня. Не, кстати, вот у них, да, постреляйте. Приарии могут как раз тоже напасть. Вы обходите с фланга. Так, мои наемные гоплиты. Разворачивайтесь, давайте-ка, идите быстрее на этот холм. Нужно с холма будет их прям атаковать. Так, отлично. Военачальник просто смотрю, что тут не умер, блин, случайно как-нибудь. Так, и давайте, да, заводим, заводим, прям вообще далеко заводим. Причем, наверное, гоплиты, пускай у нас будут как раз-таки сражаться с ними лицом к лицу. Тем временем моя армия будет продолжать обходить со спины. Слоны тоже продолжать, конечно, обходить вас, а то зарубят нафиг, я знаю, это прекрасно. Так, здесь, кстати, все у нас получилось великолепно. И здесь тоже мы иллирийских наемников задели, мы можем сейчас с ними воевать. Военачальника рубим, рубим, рубим. Что-то похоже своим вообще солдатам, его точнее солдатам пофиг на то, что военачальник там умирает, как бы, да нормально, ребят, каждый день он умирает у нас, так что забиваем на него, тут расстреливают его, бьют мои, а... бьют мои, короче, солдаты триарии, там просто пати-хард происходит, в прямом смысле этого слова. Отлично. Слава богам, вражеский. Так, сейчас, подождите, вражеский. И полководец Его люди знают, что их судьба решена. Давайте в атаку, короче, просто. Так, здесь значит начинают рубать, надо отходить, надо отходить, поэтому. Здесь продолжайте. Здесь обстреливайте давайте, вот именно этих чувачков. Кто их мочит-то? Что-то я не пойму. Их мочат стрелки? Серьезно? Они от стрелков подохли? Ё-моё! Мать моя женщина, что это было сейчас? Как, как они умерли от стрелков? Ага, все, смотрите-ка, они здесь, это, перевели свое внимание на другой отряд, так что можно атаковать. Военачальник у меня закончил тут погоню. Надо ему возвращаться срочно. Так, с холма, кстати, очень все неплохо видно. Надо на стрелков нападать. Нападайте на стрелков. Блин, тут нас сзади сейчас атаковать будут. ее моё Ой-ой-ой, а эти резко передумали, короче, они... Давайте-ка атаковать их на холме снова. Блин, вот я поэтому не люблю фалангитов, и надо прямо окружать со всех сторон, чтобы можно было разбить. Да, резко отступили тут мои фалангиты, и эти сейчас тоже отступят, наверное. Очень жаль. О, не-не-не, стойка, стойка, да. Отлично, разбили их. Слоны просто реально вынесли. О, так у меня тут еще и всех разбили, Ё-моё, Они против стрелков воевали, они и то проиграли. Еб твою мать. Очень хреново, это, конечно. По сути, сейчас только на хламе моя армия тащит. Давайте слоны, слоны, слоны. Врывайтесь. Именно копейщиков, вот этих копейщиков валить. Не знаю, что там творят мои солдаты тут. Тут еще... Гоняются за ними, да? Слушайте, давайте военачальника зава. Ну, точнее, не военачальника, а его отряд уже военачальник-то умер. Вы убегайте. А вы, если что, застреливайте, короче, вот по этим фалангитам. Давайте-ка отступать. Вот еще завершили один отряд, уничтожили. Вот сейчас можно, можно. по атаку. Уже несколько фаланг так разгромили. Хорош. Ой-ой-ой, только тут, блин, да, нехорош далеко. Че там, погоня продолжается еще. Мне надо каждый отряд, главное, сохранить как можно больше. Это еще не все. Да, слушайте, еще надо обходить с фланга. Все, отлично, завалили их тоже. Фу. Давайте атакуйте их. Военачальник тут рубится, отлично, всех вырубает. Побеждаем мы тут. Там мы их, конечно, погнали, но вообще, на самом деле, фиг с ними. Главное, что мы сейчас тут все фаланги почти что разгромили. Осталось только тут разве что две фаланги. Вон там одна и там одна. Надо, надо еще, главное, добить их сейчас. Да, не отпустить их, чтобы они снова собрались, блин, и атаковали нас. Нет. Собрались там опять. Атакуйте вот этих стрелков. Бойначальник уже скоро подбежит. Вы тоже возвращайтесь. Че, эти тоже отступили что ли уже? Нифига себе! Блин, блин, блин. Застрельщики хорошо, по-моему, стреляют. На, Нафиг. А где военный то Куда он ушел? атаку давай-ка. Тут мы гоним, конечно, их, но пока надо еще главное да, ну, вот этот фаланг, который снизу стоит. Разбить. Давайте. Блин, тут, кстати, хорошо так помесили. Похоже, слонам уже все, конец настаёт. Да, они уже в чардж ушли, так что... Так что им уже тут точно не жить. Ну, у меня есть еще военачальник, вот что самое важное. Нет, лучше уходи оттуда. Или нет, давай-ка нападай, нападай, нападай. Можно сейчас всех стрелков убить там. Давай-ка еще вот этих. Давайте в атаку еще за отступающими. Ага, они развернулись. В атаку. Давайте возвращайтесь тоже, кто там сверху. Блин, они, кстати, хорошо все равно рубят. Тут по любому нужна помощь кавалерии, короче. А хотя не, не, не деритесь, деритесь, они походу все уже. Да, да, да, давайте. Ай, я и тут слон. Фу. Что мне там за отряды? А черт, подери. Отходите. Все отходите. Надо дождаться кавалерии. Кавалерия, возвращайся, давай-ка. Это вся наша армия, да, сейчас? Так, они прям готовятся нас встречать, отходить. Блин, так их сильно много стало. Смотрите-ка, мы их не добили, они вернулись. Черт недобитки. Да, много еще очень сил. Жаль, что слоны, блин, погибли. Зря я их отослал вперед, блин. Может, какой-то отряд бы пехоты послал бы на это дело Быстрее! ага ты что думал я прямо вот так возьму сейчас кавалеры напрямую пошлю. сначала давай-ка мы тебя размансим немножко Отлично Зажали Все, надо добивать их нахрен Отлично, отлично, отлично Всех убили какой-то тут еще отряд у меня принципов оказывается есть окружайте их с разных сторон сначала разберемся с теми, которые внизу потом уже с теми, которые на холме стоит Tag. Отлично. Еще один отряд разбили. Подождите-ка, что-то тут, да. Немножко неувязочка получается. Все, тоже их обратили в бегство. Без военачальника они, видимо, очень легко в бегство подаются. Так, обстреляйте их. Давайте всех догоняйте, убивайте. <как> да даже так, наверное, их убьете, да? Не-не-не, это зря. Это зря вы при... приняли такое решение. Отходите. Ну все, там 12 человек уж не должны, по идее, вернуться. Давайте в атаку. Давайте, огонь. На нафиг. Все разбили. Ну все, остался всего один отряд копейщиков. Вот реально очень сложно против фаланга воевать, вот, потому что пока военный чайник жив, они... Прям готово сражаться, ну, практически до последнего. Вы сами сейчас могли это видеть. Тут лишь из-за того, что у меня были слоны. Вот реально слоны зарешали. Они прям зашли с фланга, зашли с тыла. И поубивали очень много. Мы из-за этого фаланг. Правда, добить мы их не смогли, потому что все равно очень много войск было врага. Но сейчас мы их добиваем. Все отлично. Армия их и с поля боя. Ладно, заканчиваем на этом сражении. Им будет этой победой. Этот да, день принадлежит нам. Исторически, конечно, битва получилась неправильно у меня, потому что я потерял очень много людей, в то время как исторически там 700 человек всего были потери. Ну, я почти потерял 700 человек, но у меня при этом армия-то была в 33 раза меньше, чем исторически. Ну, ладно, фиг с ним. На самом деле, все равно было очень интересно. Разработчики постарались разнообразить сражения, за что им большое спасибо. Надеюсь, вам понравилось данное видео, так же, как и мне. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!